Начало моего влога прекрасного. Подпишись. Люди, всем привет! Наша скорого ПР. Короче, надеюсь, мы выживем. Ага. Хочу быть живым. Что вам мешаю, но тут у меня неполадки с камерой, так что 5 сек. Тут у меня вода на камере. Мы вытираем камеру. Все зашибись. Ну, в общем, идем дальше. И, кстати, не забудь поставить лайк и подписаться на канал. И жду твои подписки. Ну, в общем, уже ухожу. И, в принципе, пока. Хорошего просмотра. Надеюсь, тебе понравится этот флог. Приятного просмотра. Еще ну, ВПР общем... за пятый класс, кстати. Да, мы сейчас все стоим. Да. Ну, надеюсь, что мы выживем и не оценки нормальные получим. Пожелайте удачи. Надеюсь, что все будет окей. А мой по шпиктуру не говорим. Надеюсь, что все будет окей и все. Мы будем живы. Да, мы пошли к Зое Николаевне. Это ты уже говорила. Но ну, надеюсь, что этот ролик на ютубе выйдет. Потому что если не выйдет, то нам капец. Был. Зоя Николаевне это наша просто учительница в начальной школе была. Да. Ну, короче, если этот ролик выйдет, то мы живы. Если не выйдет, то нам уже капец. Меня подошли еще. Сейчас. Later. А вот этот челик Дэнси перед ВПР. Короче, мы, мы вам сейчас покажем этаж. Думаю, мы тут гуляем. Плачь, мы тут гуляем, короче, тут все окей. У нас ВПР это в принципе не страшно, но... Не могу, я попробую, я не да, у нас в вся школа боится. Короче, мы вернулись на первый этаж. Сейчас зайдем. Идем, идем, идем. Мы зашли на первый этаж. На первом этаже никого, значит, пойду обратно. Иду обратно, короче. На первом этаже никого. в школе. Сейчас а, кстати, у нас есть диванчик. Короче, на третьем этаже... Сейчас У нас, короче, ВПР, мы... пойдем домой. Кстати, а что не погода на улице? Вроде норм. Ну, Но, по крайней мере, сейчас точки должны уйти. Солнце, блин, появись уже. Later. Этот ролик выйдет, если я выживу после ВПР. А сейчас я иду в класс обратно. Ничего не происходит, так что идем обратно. А где, блин, Ведунова? Я ее чуть не видел. Надо найти. Только не говори, что он меня опять туда спускал. Кстати, надеюсь, что мы после ВПР бушуем. Потому что ВПР вроде как будет сложным. Ну а так все равно. И надеюсь, что, блин, ВПР реально будет сложный, надеюсь, что оценка будет нормальная. Потому что иначе мне кажется. Иначе, если оценки будут плохие, то этот ролик не будет. И вроде бы пока ничего нового, просто плохо, просто нормально все, короче. Надеюсь, блин, ВПР будет норм, сейчас поразгонок, и надеюсь, что все будет. Потому что иначе, мне капец. В то время в классе происходит трэш. Вот этот человек молится, молится перед ВПР просто. Начинаем ВПР. Почти начали. Скажи, мы выживем после ВПР? Нет. Acabes... А -а -а! Я на фоне доски чек. Скоро ВПР. ]不对? Скажи, мы выживем после ВПР? Мы выживем Ставь? после ВПР. Я не Нам, короче, мы тут все орем. Тут происходит полгода. Полный... Происходит трэш, трэш полный просто <связать> происходит полный трэш короче всем привет я уже после ВПР ну вроде все было хорошо, все было в порядке а, никто не нервничал почти, что все было хорошо, но объяснил все, что, как делать а, мы все спокойно решали, но мы очень нервничали потому что мы знаем, что ВПР это сложная работа это сложная очень работа мы нервничали чуть-чуть, ну вот а так в принципе справились и если вы боитесь ВПР, не надо его бояться, особенно если вы там в начальной школе, в четвертом классе начинается ВПР, у нас, у нас по крайней мере, начался ВПР в четвертом классе, может быть, у кого-то и раньше. Но ВПР в принципе не стоит бояться, особенно если вы в начальной школе, вам там помогут учителя, а уже с пятого класса начинается, то есть ну, вы сами решаете ВПР, вам никто не помогает единственный минус, что если что, ВПР не пересдашь, то есть его нельзя пересдавать никак даже если попробовать договориться с учителем, то не получится, ВПР не пересдают Ну в принципе так хорошо все прошло кому-то может показаться ВПР легким, кому-то тяжелым мне показался он, ну, таким нормальным и не тяжелым, и не слишком легким, нормальным а, ну, не бойтесь, все будет хорошо. Но на этом ролике я закончу. Все хорошо прошло. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ну а это конец моего влога. Подпишись на канал и поставь лайк. Ну а также не забудь подписываться.